Где ты? Ну хорошо. Так и быть. Поиграем в прятки. О нет, она могла это услышать. И, возможно, идет сюда. Куда же спрятаться? Это ты там шумишь наверху? Я найду тебя. Ага, уронил мою любимую вазу. А если бы она разбилась, не дай боже? Я знаю, ты в этой комнате. Выходи, а то худо будет. Ага, он тут. то Попался! Нет никого. Ладно, поищем в другом месте. Ну куда тут еще можно было спрятаться? Конечно же, под кровать. Вот и настал конец пряткам. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. ням ням ням ням ням Ты еще не поел? Уже целый час тут сидишь. Бабушка, это невозможно есть. Это невкусно. Меня друг во дворе ждет. Я лучше пойду. Стоять! Не встанешь из-за стола, пока не съешь все. Встану. Что? Что ты сказал? Ничего. то тоже. же. Бегу. Что ты сказал? А ну, повтори. Ничего. Кушай давай. Бегу от тебя. Что? Убежишь! Я все слышала, что ты там себе под нос бурчал. Я сейчас закрою входную дверь, и ты никуда не выйдешь, пока тарелка не станет пустой. Вот так-то. В этом доме створки окон не открываются, так что не сбежит теперь. Нужно положить куда-то молоток, чтобы он не нашел. Ключи оставлю у себя. Ну вот и все. Пойду проверю, как он там. А вот непослушный мальчишка. Я же сказала ему не вставать, пока не съест. Ну, держись. Я найду тебя и накажу. Значит, любишь протирать пол под кроватью. Сейчас я тебя оттуда дубинкой выковырю. Ой, ой, ой, ой, ой, ой! Радикулит, проклятый! Ладно, я до тебя еще доберусь. Пойду приму теплую ванную, чтобы снять боль. Пронесло. Опять она за свою взялась. Чуть что двери заколачивает. Нужно найти молоток, чтобы снять доску и ключи от замков. Молоток-то я знаю, где она всегда прячет. Под лестницей. А вот ключи, скорее всего, она с собой забрала. Можно поискать в ванной, пока она там купается. эх Старость не радость. Здоровье не к черту. Уже песок из меня сыпется. А чего теплой воде просто так пропадать? Помоюсь заодно. Так, намылю под мышечки. Чтобы пахло приятно. Папу, тоже не мешало бы помыть. Отлично. Ключи тут. Как я и думал. Ну вот и все. Свобода. Откройте. Это почта. Срочное письмо. Вот черт. Не вовремя. Может пока по-тихому вернуть ключи. Чтобы она не заметила, что я стащил их. Минуточку, минуточку, я уже спускаюсь. Поздно придется спрятаться. Это, наверное, его друг, который ждет во дворе. Сейчас я его прогоню. Кто там? Откройте! Эта почта принесли горящую путевку в дом отдыха. А чего она горит? Вы ее лучше потушите. Это так говорится, горящая, когда предложение на тур длится малое количество дней. Но открывайте же, скорее у меня нет времени. Мой рабочий день уже закончился. Я хочу еще футбол сегодня посмотреть. Ой, минуточку. Простите за задержку. Я тут двери немножко заперла. Так, молоток тут. Никто никогда его не найдет в этом секретном месте. Ну скоро вы там, я опаздываю, матч уже вот-вот начнется. Секундочку, голубчик, всего секундочку, мой золотой. Опа, а где же ключи делись? Ой, я же их в шкафчик повесила. Не уходите, любезнейший, я сейчас. Ну что же вы со мной делаете? Нету, но я точно помню, что их тут повесила. Балди! Негодный мальчишка, выходи, выходи, подлый трус. Отдай ключи, я все прощу. Балди, отдай бабушке ключи, я на футбол спешу, умоляю тебя. Глупо получилось, ладно, придется вернуть. Бабуля, извини, ты меня не накажешь. Твое счастье, что человек торопится. Ну скоро вы там? Уже открываю, милый. Не уходи! Один момент! Из-за вас я сейчас опоздаю! Вот, держите! Я побежал! А что? Нельзя было под дверь сунуть! Дубина тыста росовая. Кто так сказал, так самый называется! Сам такой! Так, посмотрим... Горящий тур... Незабываемый отдых на острове. Все включено. Стоимость приятно вас удивит. Платите только за жилье, все остальное получите бесплатно. Хм, заманчиво! Акционное предложение действует три дня. Получается, если я откажусь сейчас. То потом уже не будет так дешево! Надо ехать! Ну что мне делать с Балди? Ведь не могу я его с собой взять. Путевка-то на одного. А оставить его тут на мою сестру тоже не могу. Он и так отбился от рук. Кашу не ест. А она его со своими сладостями совсем испортит. Придумала Балди, где ты? Балдюшенька, иди сюда. У меня для тебя есть приятная новость. Балдюша, ну выходи, дорогой. Я не буду тебя наказывать. И прощаю тебе все твои проделки. У меня хорошая новость. Мы едем с тобой в дом отдыха. Правда? Здорово. Извини, бабушка, за то, что я себя плохо вел. Я больше не буду убегать. А вот и хорошо. А теперь полезай в этот чемодан. Ты поедешь в нем. Как это? Я так не хочу. Куда ты денешься? Нет. Тебе не скрыться от меня. Я найду тебя. Продолжение будет про ужасный отдых бабки Грэйни и Балди. В серии поучаствуют и другие ваши любимые персонажи. Кто это сюрприз? А чтобы не пропустить следующий ролик, нажмите на колокольчик. Это напоминалка. Также подписывайтесь на канал и обязательно ставьте лайки, для меня это важно. И поделитесь роликом с друзьями. Всем пока!